Друзья, снова здравствуйте! Это Андрей Тихонов и вторая серия сериала Конспект семинара по ошибкам и осложнениям. В первой части мы кратко вспомнили, что как бы это ни было банально, но самое важное в любой работе это организация, это дисциплина, это чек-листы, правильное планирование процесса. В да? Бардонти то же самое, поэтому. База, с которой мы должны начинать, прежде чем лезть в дебри, мы сейчас уже начнем лезть, это вы должны изначально правильно провести диагностику, спланировать лечение, ничего не пропустить, все это облечь в нормальный, понятный, логичный план лечения, нормально коммуницировать с пациентом, не забывать, что вы обещали, следить за неплановыми посещениями, чтобы их не было много, следить за кооперацией, и тогда вот вы создадите себе фундамент для нормальной работы, об этом мы говорим в первой части первой четверти семинара, скажем, да, в первых 20%. Собственно, теперь мы начинаем говорить о том, какие наиболее серьезные ошибки мы чаще всего допускаем. И, конечно, их можно там назвать много, но наиболее типовые, наверное, это такие, которые очень сильно замедляют лечение, то есть затягивают его или приводят к плохому результату. Да, вот такие вещи. Здесь, ну, лидеры, пожалуй, это те клинические ситуации, которые долго лечатся. Значит, ну вот, Первая часть. Что долго лечится. Да? Ну, большинство по опыту знают, что наиболее часто вы можете вляпаться в долгое очень лечение, гораздо больше того, что вы сказали. Ну, кроме всяких форс-мажоров, там, индивидуальных нюансов, это мизилизация маляров, то есть перемещение седьмых, восьмых зубов в область давно удаленных шестых. Да, эта тема затрагивается частично на семинаре по мини-винтам. Также мы ей вот уделяем внимание некоторое на семинаре по ошибкам, потому что это, ну, наверное… Пункт номер один в хит-параде затягивания лечения Такие лечения могут длиться 4, 5, 6 лет. Покажу вам свой случай из начала карьеры, где лечил потомного пациента 6 лет с половиной. А, и как сделать, чтобы такого не было. Но в любом случае перемещением 7-8 зубов в область ранее удаленных давно удаленных шестых зубов достаточно медленный, достаточно сложный процесс. Обсудим, на что нужно обратить внимание при прогнозе таких лечений, да, где можно связываться, где нет смысла, пожалуй. Вот. Но в любом случае вы понимаете, что самый прогностически важный фактор – это расстояние между корнями, например, седьмого и пятого зубов. Да? То есть, если вы собираетесь закрыть место от шестого, переместить в седьмой, восьмой вперед, то ваша главная задача оценить, конечно, расстояние между коронками, между корнями седьмого и пятого зубов. Но надо еще обратить внимание на то, что премоляры в таких ситуациях внизу часто уходят назад, формируя второй класс по премолярам. Если вы хотите получить хороший результат и будете эти премоляры возвращать вперед, чтобы получить первый класс, то понятно, что семерке вашей придется пройти еще больший путь. Как примерно это посчитать все, как это вывести в сумму в месяцах, да, чтобы пациенту сказать, мы это, конечно, обсудим на семинаре, но это вот основные вещи, на которые нужно обратить внимание. И не забывайте, что перемещение корней седьмых зубов на нижней челюсти в область давно удаленных шестерок. Происходит в среднем со скоростью три десятых мм в месяц, и это надо брать во внимание, поэтому такие лечения достаточно долгие. Покажу примеры э, и достаточно быстрых относительно лечений, очень долгих, что на это влияло. Покажу некоторые ошибки своих, даже коллег некоторых с разрешения, где... Было неправильно истолковано количество места между корнями зубов, да, и сделаны ложные предпосылки, что лечение, может быть, будет не такое долгое. Это вот первое, что затягивает лечение. Второе, это, пожалуй, всякие транспозиции, трансмиграции, сложные ретенции. Вот эти лечения, кто уже имеет опыт работы с ними, они очень часто разочаровывают. Есть часть транспозиции, которые, ну, на самом деле, вот кроме ортодонетического эго своего врача, ну, как бы, как правило, нет смысла корректировать. Ну, например, большинство ситуаций, где четвертый и третий зуб поменены местами, транспозиция истинная, большинство таких ситуаций не стоит корректировать. Покажу свой один из разочаровывающих таких очень случаев, где я невнимательно вот продумал биомеханику, не только биомеханику, а в принципе даже возможности перемещения и не смог сделать это, хотя пациент кричился очень долго. Соответственно, когда вы имеете дело транспозиции, трансмиграции какой-то, вам нужно, самое важное, понять, где центр сопротивления того зуба, который вы собираетесь поставить в зубной ряд, и насколько он далеко, этот центр сопротивления, от будущего положения зуба. Вот чем больше центру сопротивления зуба, да, то есть корню, по сути, нужно пройти, тем сложнее лечение. Ну, естественно, там надо брать обратить внимание, также возможность разойтись корнями да, в альвеоляном отростке. Обсудим теорию этих случаев, покажу некоторые неприятные варианты а, таких лечений. А, а, обсудим прогностические факторы, и как а, с этим быть. Из более типовых ситуаций – это ретенция клыков. С ретенцией мы сталкиваемся чаще чем с транспозициями, трансмиграциями гораздо, конечно. Но тоже, как бы, чем больше врач работает, тем больше он понимает, что ну, не все, там, скажем, там ретенции нужно бросаться лечить, где-то можно пойти альтернативным путем, удалить клык ретинированный а, и переместить, например, 4, 5, 6, 7 зуб на его место вперед, допустим. Да? Вот а что влияет на длительность таких лечений, какие основные ошибки можно сделать, это мы обсудим. Но, как вы знаете, кто вот раньше бывал на школе Ардентии, ну, естественно, вы и так обладаете знаниями на эту тему многие без, без нашей помощи, то это, конечно, основные ошибки – это не убрать кость в области перемещаемого ретинированного зуба. То есть ретинированный зуб коронкой упирается в кость и не может перемещаться. Это, наверное, одна из самых частных ошибок, из-за чего ретинированные зубы, в частности, клыки, не выходят в зубную ряду. Да? Второе – это, конечно, неправильный э, вектор. То есть, когда мы перемещаем зуб, нам очень трудно, мы в стрессе находимся, когда такой сложной, глубокой ретенция. мы начинаем думать, там, как бы мы у него вниз вытащить, там, зубной ряд. Но мы дум, должны думать про все три плоскости, все три направления. Поэтому любое перемещение зуба должно лизинированно приводить, двигать его в сторону окклюзионной плоскости, да, то есть окклюзионно вниз, если это верхний зуб, в сторону зубного ряда. Да, и медиодистально, четко располагать его максимально близко к будущему месту его положения. Вот об этом тоже немножко поговорю, покажу э, примеры неудачных, по сути, семинар про ошибки действий, когда мы отдаляли клык своими перемещениями, когда не, не учли его положение. Вот. Ну и как бы, составим, как всегда, хит-парад ошибок, что можно сделать неправильно и, что, и как надо делать, чтобы это было правильно. Так вот, ретенция, транспозиция, трансмиграция, такие вещи, которые достаточно сильно затягивают лечение, кроме маляров. Также еще одна такая группа ситуаций есть, редких достаточно уже, но метких, то есть они такие, которые вот редко встречаются, но могут довольно сильно насолить вам. Про них тоже отдельно поговорим, это ситуации, касающиеся анкелоза и так называемого первичного нарушения прорезывания. Есть такой диагноз PFE по-английски, primary failure eruption, да? первичное нарушение прорезывания. Покажу случай один такой, он, в принципе, там, к сожалению, даже до суда дошел другого доктора там, потом мы тоже участвовали в его долечивании этого случая. Вот как раз с первичным нарушением прорезывания очень долгая и сложная история, чем она закончилась и как надо было действовать с самого начала, если правильно поставить диагноз первичного нарушения прорезывания. Это такая ситуация, в которой зубы не прорезались не один зуб, а несколько, чаще всего боковые зубы, маляры, чаще всего в нескольких сегментах, вот у пациентки именно такая ситуация была, и эти зубы, они могут не давать каких-то рентгенологических признаков анкелоза, они, в общем-то, не анкилозированы, но при попытке их перемещения, при приложении органической нагрузки, эти зубы анкилозируются и перемещаться уже не могут. И вот, конечно, с первичным нарушением проездования самое важное поставить диагноз до, до начала лечения или там, в начале его лечения, да? потому что иначе ты будешь биться долго, а ситуация, по сути, не решаема ортодонтическим образом. Покажу такое пример на семинаре. Будем говорить про анкилостическую настороженность, да? то есть как увидеть нам признаки, что зуб имеет шанс на анкилоз. Как это диагностировать максимально, как минимизировать вред и как можно получить серьезный вред, если не заметить, потому что если зуб не двигается и расположен, например, в инфраклюзи, так называемый, то есть выше окклюзионной плоскости, это один из признаков анкилоза, чтобы зуб не допорезался до контакта с антагонистами, несмотря на прямо такое неявное наличие препятствий каких-то для этого, то конечно, когда мы вводим дугу в него, начинаем все выравнивать, все идет к этому зубу, прикус раскрывается, и покажу такие ситуации от других коллег, вот, и как бы, да и у нас тоже было такое, когда вот эти серьезные побочные эффекты возникают из-за того, что анкилозированный зуб вот так вот начал менять всю форму зубного ряда. Еще раз обсудим профилактику, как заметить это как можно раньше, как тестировать этот анкилозированный зуб без вреда для соседних зубов, конечно, да? Как быть настороженным в плане анкилоза и как действовать, если все-таки вы его диагностировали или уже поняли это в процессе лечения, когда у вас уже произошло побочный эффект. То есть, естественно, по любым ошибкам, которые мы будем разбирать, мы будем показывать ошибку, показывать, из чего она происходит, осложнение, ошибка. Как профилактировать ее, то есть, как действовать, чтобы этого не, не случалось. Как действовать, если она уже совершена, то есть, как из нее выбираться. Да? Вот такая у нас будет тактика, и это все с примерами. В следующей серии мы поговорим про ситуацию, еще одну, которая приводит к разочарованиям. Это начать лечить хирургический случай, да, какую-то скелетную аномалию, которую реально качественно, более-менее качественно можно вылечить только хирургически. Как начать ее, например, лечить без хирургии и в процессе только понять, что без хирургии не справиться. Вот это очень неприятные группы ситуаций, потому что они приводят к конфликтам 100% с пациентами и к разочарованию. Об этом в следующей серии обсудим, а на этом пока сегодня все, спасибо за ваше внимание, и терпение, до встречи в следующей серии, пока!